Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в своем личном кабинете компании «Идеалы». И хочу поднять такую тему, именно как пополнение и вывод денежных средств нашей компании. Кстати, каждый наш участник может из своего личного кабинета добавиться в наши группы в Telegram, в и также в Skype. Здесь сами, самостоятельно нажимая на кнопочки, вы будете попадать в наши чаты. А сейчас давайте рассмотрим именно пополнение. Пополнить баланс своего кабинета вы можете автоматически э, с Perfect Money пишите сумму в рублях, нажимаете «Пополнить», далее, далее, и денежки сразу попадут на ваш баланс. То же самое касается и фрикасы, пауэр кошелька, мгновенное пополнение. Что касается Сбербанк, вы можете пополнить кабинет без процентов. Для этого вы выбираете Сбербанк, начинаете заполнять свою заявку. Но прежде всего вы должны в первую очередь отправить денежные средства на данный номер. И только потом вписать сумму, которую вы отправили. Если это был Сбербанк, вы пишете последние 4 цифры вашего карточки Сбербанка. Если вы отправили денежные средства с любого другого банка, вы вписываете название банка ваше имя по-русски точное время и дата перевода и нажимаете пополнить все заявки, которые заполнены неправильно, они удаляются. Будьте предельно пожалуйста внимательны. Вы фактически можете пополнить баланс своего кабинета с любой платежной системой, и это очень круто. Что касается вывода денежных средств, также давайте рассмотрим этот вариант. Вы можете выводить денежные средства на Perfect, на Power на Сбербанк и на любой банк России, без разницы. Но для этого я вас очень прошу, зайдите в раздел «Профиль» и проверьте указанные вами платежные системы. Заполните свой профиль, это очень важно. Что касается внутренних переводов. Внутренние переводы без ограничений. Вписывайте сумму и логин Куда вы отправляете денежные средства? Нажмете кнопочку проверить. Для этого вам обязательно нужно в профиле всем установить свои фотографии. И нажимая на кнопку, вы будете видеть фотографию человека, куда вы отправляете денежные средства. И нажмете перевести. У нас очень удобный кабинет. Пожалуйста, рассмотрите. Изучите и начинайте зарабатывать очень хорошие деньги.